Дом двухуровневый, 220 квадратных метров. Цена очень лояльная, интересная. Дом полностью готов со своей придомовой территорией, с ремонтом, с мебелью. Стоит ротанговая мебель перед нами. Тихо, спокойно, хотя проходит улица Яна Фабрициус. Огромнейший просто диван. И нереально огромный телевизор. Друзья, всем привет, приветствую вас. Меня зовут Иван, вы на канале у нас Сочи ДВ. Это тот канал, где самая ликвидная, самая надежная, самая лучшая недвижимость. И вообще вся недвижимость всего рынка города Сочи. Хочу вам показать очень интересный дом. Дом двухуровневый, 220 квадратных метров. Цена очень лояльная, интересная. Это... Это та цена, это тот сегмент, где можно обсуждать разные какие-то варианты отсрочки, рассрочки. Выпрашивать какие-то скидки. А самое главное, это центр Сочи. Есть свой, свое парковочное место полностью с ремонтом. Есть барбекю-зоны. Давайте пойдем рассмотрим. Я вам покажу, что это за дом, где он находится, как это вообще, что там за ремонт. Позади меня, если вы, наверное, наблюдаете и видите... Блин, очки специально не стал одевать, потому что лучше буду щуриться. А то потом скажете, так, солнце светит, а он в очках, его глаз не видно. А, закрытая территория, все свое, все охраняется, все под видеонаблюдением, под камерами. Максимально дом полностью весь в теплых полах, даже там две террасы. И то они подогреваемые. А где я сейчас нахожусь? Я сейчас нахожусь... Вы еще не настроили никаких устройств. Да подожди, я настрою, Алиса. Вот тебя только не ждали. О, придется щуриться. Что здесь? Я хожу по территории парковочного места, и именно надо мной барбекю-зуна. Пойдемте сразу с нее начнем с улицы. А я даже не буду отключаться. А, блин. Хотел пройти, а здесь особо не пройду. А кто сказал, что я не пройду? Придется пролезть. Сейчас мы вот так вот потихонечку пролезем. Посмотрите, хочу сказать так, что максимально готовый, успешный дом. Все полностью есть, подсветки. Вот она, за которую я вам говорил, наша барбекю-зона, да. Здесь можно доделать, поставить мангал, барбекю-зона. Это будет как бы на двоих с соседом. Вот соседский дом, вот он дом ваш, который я сейчас покажу. Здесь поставить зону отдыха, мангальную зону, какую-нибудь беседку, там жезлонги, еще что-то, там бассейн надувной, барбекю, бар, еще столешницу, что-то. Короче, вот такая... Интересная штука. Пойдемте рассмотрим дом. Что это за дом с таким ремонтом, за который я вам все говорю. Итак, друзья, давайте я вам покажу, какой здесь мега шикарный дом. Двухуровневый дом. Сейчас начнем все по порядку. Дом полностью готов со своей придомовой территории, с ремонтом, с мебелью. Вот он, сам я. Для вас Иван. Я специально разулся. В вашем доме пачкать не буду. Давайте начнем. Здесь две террасы. Первая на втором этаже, а вторая на первом этаже. Ну, без разницы. Вот эта дверь у нас открывается, и мы можем выйти к себе. Вот такая она длинная, да? Стоит ротанговая мебель перед нами. Тихо, спокойно, хотя проходит улица Яны Фабрициус, перед нами стоит комплекс Атриум Авеню, но, по крайней мере, не слышно. Самая что главное, интересная фишка вот этого остекления – она собирается в гармошку и у вас получается в летний период времени, когда на улице очень жарко, знаете, такое пространство. Это такая, ну назовем зона отдыха, наверное, в летний период. Если может быть хорошая какая-то компания, веселая, можно в зимний период все вот это гармошку собрать. И вот у вас уличное пространство, знаете, как ваша, наверное, шикарная беседка. Посмотрите, все в камне, все в плитке. А, Сплит-система, потолок, освещение просто обалденческое. Ротанговая мебель. Ладно, пойдем погуляем дальше. Что у нас здесь? На входе у нас стоит шкафы плотяные, Шкаф купе раздвижной. Дальше все в плитке. Белые красивые двери. Ручки. Ручки, конечно, очень хорошие. Так, у нас включается. Можно отдельно свет. Раз. Отдельно подсветку 2. Все из стекла, такие фирменные ручки. Выключатель мне, конечно, очень нравится. Вода у нас максимальный напор, все есть. Какие-то недоработки, специально висит лампочка. Вы можете поставить сюда бра, какую только хотите. Но это такой небольшой санузел. В санузле долгое время не будем проводить, потому что дом, он мега крутой, мега хороший, мне нравится. Посмотрите, какая гостиная зона. Мебель очень дорогая, мебель мягкая, просто ее накрыли только для того, чтобы она, знаете, не пылилась, не пачкалась, потому что здесь никто не живет, дом абсолютно новый. Мебель шикарненькая, мы ее также накроем и она будет ждать именно вас. Вот такое панорамное у нас остекление, шторы, конечно, у нас после стирки их что-то никто не разгладил, ну ладно, Выход у нас практически, не практически, а с каждой комнаты выход на свою террасу. Вот она идет во всю длину. Что у нас? О, шикарные люстры просто. Я таких вот нигде не видел. Люстра обалденно шикарная. Это у нас раздача роутера. Что здесь? Кухонная зона. Хочу сказать, барная стойка, это максимально все из камня. Мебель вся встраиваемая, кофе, машина, абсолютно есть все. Если здесь у нас варочная панель, то здесь у нас должна быть раз, два, три, точно, я угадал, посудомойка. Самое, знаете, что интересная фишка, мне очень нравится, красиво придумано, холодильник раз, холодильник два. Ну, дом большой, гостей будет много, поэтому продуктов будет тоже много, холодильник тоже есть. Самое, что интересное, посмотрите, хочу вам показать. Шкаф раз, шкаф два. Там у нас находятся бокалы, рюмочки. Как только мы дверь открываем, опа, у нас включается подсветка. Ну, красиво, да? Очень красиво. Прям вот искусство. Вам уже оп, подсветка потухла. Откроем правую дверь. Подсветка раз и сразу, сразу сама загорелась. Шкафов хватит максимально. Даже вам вот уже готовы два пылесоса. Ладно, на пылесосах не будем останавливаться. Мебель готовая под барную стойку. Все полностью максимально. Хозяюшки, вот, шкафов целая куча. Шкафы, шкафы, шкафы. Это, знаете, может быть, у вас здесь будет бармен. И наливать. Так, тебе стакан, тебе стакан, тебе стакан. А тебе молоко. Вот вам готова уже колонка. Вдруг у вас будет дискотека. Что здесь еще максимально? В каждой комнате сплит-система высоченные потолки. Потолки, ну, я не знаю, но ну, где-то метра, наверное, метра три с половиной четыре. Все, давайте будем спускаться на нижний этаж, на первый. Что у нас здесь? У нас здесь вот такая вот бойлерная. Да? Везде, хочу сказать, по всем этажам теплые полы, разводка, котел. И хочу сказать, каждая терраса у нас именно с подогревом. Давайте спустимся на первый этаж. Все из камня, все максимально красиво, аккуратно, чистенько подогреваются. Вот такие у нас свет светит. Полы все с подогревом что у нас здесь есть это у нас будет спальня пусть это будет хозяйская спальня красивая такие тона аккуратно Вот здесь повесить телевизор тихо спокойно аккуратно вы зашли здесь сами проживаете что у нас за шторами шторы конечно как постирали так и повесили но ничего страшного выход на нижнюю террасу она огромная вот такие раздвижные шкафы купе да, плотины там есть что положить сейчас мы дойдем до террас скажу сколько площадь, размер этих террас... О, какая глубина! Вы посмотрите, там можно спрятаться. Туда пошел, пошел, пошел и там уже темно, но можно спрятаться. Она глубоченная. Это не просто вам шкаф на 50 сантиметров, да, какой-то. Ну, прям глубокий. Хватит вам максимально сложить здесь все, что хотите. Давайте дальше рассмотрим, что здесь. Здесь три комнаты на этом этаже. Еще раз повторюсь, полы теплые. Вот у нас вторая спальня, все как бы сделано в едином стиле, можно шторы вообще отодвинуть и у нас панорамное остекление, да, шторы сейчас зашторены, но особо ничего страшного, я вам их вот так вот расшторю покажу, что максимально все в теплых, хороших, интересных тонах. Так, а у нас здесь свет включается, вот я свет включил, вот так вот выглядит у нас э, мягкое предголовье, да, такой аккуратный, аккуратненький такой теплый цвет. Здесь у нас будет холодильник. Давайте рассмотрим, что же у нас дальше здесь в комнате. Огромнейший просто санузел. Он очень огромный. Биде, подмывалка. Здесь все есть. Два, две раковины. И, я не знаю, здесь, наверное, человека на 3 на четыре можно сразу же заходить вот в огромнейший душ. Я не знаю, у каждого в квартире, наверное, просто такой душ. Полностью санузел по размерам. А здесь только один душ. Вот такой стоит большое, интересное... Остекление мне нравится, да, посмотрите. Абсолютно даже в санузле вот такие красивенные, э, как их, люстры, да, назвать. Так, это что у нас? Это должен быть свет включаться, мы не знаю, где включается. Я думаю, что где-то у нас есть. Так, это вам тоже остается, как говорится, э, сушилка. Ладно, давайте рассмотрим комната, Комната гостевая для гостей, для отдыха. Посмотрите диван, ну я его диваном не могу назвать, это какой-то огромный аэродром, просто для самолета, для Боинга. Выдвигается диван и вот получается здесь человек 10 просто штабелями поместятся, если вдруг у вас после хорошей гулянки люди думают, где нам погулять, где отдохнуть. Вот, огромнейший просто диван и нереально огромный телевизор. Я не знаю, конечно, как камера передает, не передает, но он очень огромный. И хочу сказать, что телевизор новинка 2021 года. То есть телевизор прям новенький. Здесь мы можем выйти с первого этажа. Так, и как всегда мне уже кто-то звонит. Сейчас мы, а мы ответим чуть-чуть попозже. А сначала вам договорим. Давайте. А, терраса. Терраса на первом этаже, терраса на втором этаже. Все подогреваемые, все подсвечиваются, все аккуратненькие. Здесь у нас отдельный выход есть. Выход у нас сразу же. Можно выйти к нам на первый этаж. А здесь будет просто недоделанное. Сами доделайте, будет какая-то аккуратная, ну, знаете, может быть, там гриль-бар, зона. Здесь можно поставить какую-то зону отдыха. А, без разницы, хоть что, все будет очень интересное. И вот такой отдельный вход. Друзья, диван просто шикарный. Наверняка у вас есть, знаете... Варианты такие, так, а сколько ж стоит весь этот особняк? Здесь 210 квадратных метров. Цена в центре Сочи с максимально крутым ремонтом. Очень-очень даже приемлемая. Если вас заинтересовал-то дом, просто позвоните нам, напишите. Мы дадим максимально полностью весь расклад. Дом, хочу сказать, готовый, упакованный, ничего делать не нужно. Только позвонили, написали, мы согласовали все самые лучшие условия, рассрочки, отсрочки, лояльные скидки. Все максимально, все готово для вас. Диван просто, все, я буду спать. Но он готовый. Знаете, на втором этаже покушал, вниз спустился, отдохнул, если вдруг захотели ехать до моря, до моря, хочу сказать, добираться на машине две минуты. Кто не верит, приезжайте, прилетайте, сядем вместе в машину, прокачу вас и покажу, что море абсолютно, все в шаговой доступности. Просто крутое, вот прям крутой дом-таунхаус, двухэтажный, две террасы, все подогревается очень интересная цена, лояльная цена для такого, так скажем, особняка, где полторы сотки земли, 210 квадратных метров. Цена просто... Ничего делать не нужно. Вы просто даже пошли только, закупили тапочки, полотенца, рыльно-мыльное, и все готово. Поэтому ждем вас. Пишите, звоните. Ваше агентство Сочи ЮДВ.